«Профи энд Хобби» — это ведущий бренд на российском рынке готовых изделий из натуральной древесины. Лестницы — визитная карточка бренда. В настоящее время выпускается более 200 моделей из массива дерева. Кроме лестниц под торговой маркой «Профи энд Хобби» выпускаются кухни из массива сосны, мебель для спальни, кровати, комоды, тумбы, шкафы из сосны, дуба и бука. Бесучковые двери из массива сосны, мебельные фасады и щиты, столешницы, подоконники, верстаки, лестничные элементы и другая продукция из экологически чистого и качественного материала. Главное преимущество товаров Profi and Hobby высокое качество по доступным ценам. Помимо собственных салонов продаж и дилерских центров, продукция Profi and Hobby представлена в крупных сетевых магазинах. Профи энд хобби 25 лет успеха.